Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу супер офигенный скрипт для Skydive of a Tower. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него как всегда будет в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете выходить с него. Далее заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита. И скачиваем любой предложенный чит, либо старый, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. Далее, после того, как скачали какой-то чит, в поиске пишем Skydive of a tower", нажимаем поиск. И есть пока что один скрипт, больше я, к сожалению, не нашел, но это самый офигенный скрипт, который существует на этот режим. Значит, этот скрипт вам за каждый ваш... Совершенный полет прибавляет 1 миллиард денег. Также сейчас я это покажу, как это работает. Значит, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется такой скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем. Отлично. Дальше заходим в игру. Открываем чит. Чит вставляем в скрипт. Заходим в настройки. И желательно включаем DLL от CRNL, потому что с CRNL намного больше и лучше работают скрипты. Также напомню то, что CRNL используется с ключ-системой. А дальше. Возвращаемся обратно. Так, нажимаем Inject. И ждем, пока заинжектимся. Ключ я уже сегодня получал, у меня его не просит. А ключ нужно получать раз в день. Ну, в принципе, я думаю, там разберетесь. Сложного в получении ничего нету. Все, у меня получилось заинжектиться. И теперь смотрим. Нажимаем на кнопочку Xcode. И все, что вам остается сделать, это просто совершить какой-то полет. То есть бежим сюда. Начинаем лететь. И внимательно смотрим. Как видите, мне прибавился 1 миллиард. И вот так каждый раз, когда я буду летать, мне будет прибавляться по 1 миллиарду. То есть независимо на какое расстояние я лечу, мне все равно будут прибавлять 1 миллиард. То есть даже, даже если я сейчас намного меньше пролечу или так же, мне также прибавляют 1 миллиард. Как видите, это все отлично и прекрасно работает. Также эти деньги полностью настоящие, вы их можете тратить, допустим прокачивать этаж. Как видите, прокачивается, все покупается, деньги также тратятся у вас. То есть это все настоящее, все работает. Также можно улучшать джетпак. Давайте улучшим на максимум, сколько у меня хватит. Давайте посмотрим. Так, ну уже 10 уровень, отлично. Долго, конечно, прокачивается, но ладно. А, и смог я его прокачать, получается, на 17 уровень. И давайте посмотрим теперь, на какое расстояние я пролечу. Нифига себе, я скорость набрал. Офигеть, смотрите на какое расстояние я пролетел, жесть. Только я не заметил, мне 1 миллиард начислился или нет, давайте еще раз пролетим. Ну по-моему начислился. Как видите, да, 1 миллиард начислился, но я в этот раз намного меньше пролетел. Деньги, еще раз повторюсь, то что полностью настоящие. Зарабатывайте сколько хотите, тратите сколько хотите. А также здесь есть функция автополета. Давайте проверим как она работает. То есть вы можете использовать этот скрипт, допустим, включить вот эту кнопочку автополета, и у вас персонаж автоматически будет зарабатывать каждый раз за каждый полет по одному миллиарду денег. Это просто супер круто. То есть в этот момент вы можете пойти себе, там, допустим, чай сделать или покушать, погулять, компьютер оставить рабочим, ну то есть в рабочем состоянии, и тем самым нафармить очень много денег. И дальше, если хотите, можете уже без чита играть. Вот, ну, в принципе, вот такой крутой скрипт сегодня я для вас нашел, буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Избан, всем удачи и пока.